Ух ты, карта императора. Карта императора Старший Аркан представляет знак Зодиака Овна в первую очередь. Это карта контроля, говорит о том, что надо взять контроль над ситуацией, иногда надо взять контроль над своей жизнью. А еще эта карта представляет человека постарше, мудрее, человека более статусного, может быть, с какой-то должностью, работающего где-то, может быть, глава чего-то, глава компании, глава администрации, может быть, человек занимается политикой, человек у которого не сколько деньги, сколько власть и знакомства, может быть, какие-то. Человек, который знает, на какую кнопку нажать, для того, чтобы получить то, что он может. Еще это карта помощи отца, может быть, дедушки, человека, к которому можно всегда обратиться за помощью. Мы посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Итак, в центре креста у нас карта «Колесницы» которую перекрывает карта Королева Мечей. В основе вашего креста четверка мечей, в недавнем прошлом десятка мечей. Во главе вашего расклада карта Верховная Жрица. В ближайшем будущем Рыцарь Кубков. Для вас, мои дорогие, у нас Король Пентаклей. В вашем окружении карта Умеренности. Надежды и Страхи. Восьмерка, восьмерка посохов. И, оказывается, к сожалению, или наоборот, к лучшему, я вытащила две, одну лишнюю карту. Так что у вас последняя карта, не одна, а две. У нас Королева Пентаклей и Пятерка Кубков. Ну, давайте начнем с Малого Креста. Карта Колесницы. Ну, замечательная ваша карта. Старший Аркан представляет знак Зодиака Раков карта тоже контроля, помните, созвучно с картой императора, которая говорит о том, что я крепко держу возжие, видите, как она управляет всеми этими лошадьми, крепко держу возжие, направляю свою повозку туда, куда мне надо, то есть вот этот контроль над своей жизнью, над своей ситуацией, чего хочу, того я и добьюсь, я знаю, причем, как этого добиться, как направить эту повозку туда, куда мне надо, а так как, вот даже на этой карте видно, что она как бы на возвыше она выше, чем даже эти лошади, но эта карта может говорить о повышении в должности, о каком-то возвышении вас, может быть у кого-то смена статуса может произойти. То есть, если вы, может быть, в отношениях, если вы встречались, теперь вы стали официально, может быть, невестой, может быть, девушкой, может быть, женой или мужчиной тоже. Может быть, если вы просто встречались, теперь вы муж. Или по работе вас повысили как-то. какой то смена статуса может произойти по этой карте. Если у вас своя компания, может быть, вы тоже что-то как-то повысились, подали себе должность, например, директора там или еще что-то. Очень хорошая карта. Кстати, для отношений эта карта хороша тем, что вы в одной упряжке. То есть вы оба хотите одного и того же от этих отношений бывает очень часто, что, например, человек устраивает все, вот мы встречаемся уже 2-3 года, ну и так и будем встречаться, меня все устраивает. А второго партнера в этих отношениях человек хочет развития отношений, может быть, хочет брака, может быть, семьи, детей, вот это вот. То есть у ваших, несмотря на то, что вы, может быть, и любите друг друга, и понимаете, все, у вас взаимоотношения замечательные, чувства, все, но хотите вы разного, а вот по этой карте тут все быть в одной упряжки. То есть это очень тоже важно. Ну и кто-то в одной упряжке явно вот с королевой мечей для мужчин. Королева мечей это женщина элемента воздуха, весы, близнецы, водолеи, женщина обычная. вот Воздушные стихи, они довольно такие, знаете, могут показаться холодными, потому что она не очень любит показывать свои настоящие эмоции, они у нее глубоко спрятаны, а в основном она вот как бы рассчитывает на свой вот интеллект, то есть вот все-все по уму. То есть не просчет, просчитано все тоже, кстати. А еще, кстати, это может быть карта, если у вас, например, это не любовь, это не отношения, то для женщин, например, может быть, у вас вот это вот повозка, у вас, у вас повышение или еще что-то, что-то связано с женщиной, это может быть адвокат, это может быть специалист какой-то, кто-то вот с кем-то вы, может быть, работаете, или вам надо вот обратиться к специалисту. Иногда надо заплатить за консультацию за какое-то, для того, чтобы получить вот эту вот к адвокату сходить, ему ведь надо заплатить даже за его час, за два часа, то, что вы провели там. Но человек вам расскажет все, прояснит. Вот так же по этой вот какая-то должность может быть. Пойти, например, к архитектору, он бесплатно просто так вам не скажет, что можно строить, чего нельзя строить, что можно делать, нет. Специалист бывает и по здоровью, то есть надо сказать, пойти и объяснить, и вам скажет, какой у вас диагноз. Это, кстати, может быть дантист, это может быть женщина, занимающаяся не столько хирургой, сколько вот, может быть, укола красоты, а эстетика вот это вот какая-то, что-то в этой области. В основе вашего креста, четверка э, мечей, займись собой, возьми паузу, наберись энергии, передохни, это вот отложи свое оружие, вот это оружие, это то, как мы боремся в этой жизни, отложи все в сторону, все свои дела, все свои заботы и займись собой». У кого сколько времени есть? Эта карта, кстати, говорит о том, что 4 дня, 4 недели, 4 месяца. Но ну, навряд ли у кого-то из нас в современном мире есть время на 4 месяца передохнуть. Но можно передохнуть от какой-то ситуации на 4 месяца. Можно э то есть удалиться, отойти от чего-то на 4 месяца, а потом опять заняться этим делом, этой, этой какой-то ситуацией. Но 4 часа, 4 дня, я не знаю, можно себе позволить куда-то как-то отдохнуть, передохнуть. Даже работая, но зато вечерами, может быть, посвятить себе. Это может быть спа для кого-то, для кого-то это может быть поездки на свежий воздух, дача, отдых, что-то такое. Вот это вот именно «Займись собой». Тем более у кого-то э, из раков видимо были какие-то проблемы совершенно совсем недавно, потому что в недавнем прошлом у нас десятка мечей. Карта вот это удар в спину, это нож в спину, это вот острая какая-то ситуация, это когда часто предательство, для кого-то это измена может быть, это такой удар в спину можно получить от очень близких людей, от детей, от братьев-сестер, родственников каких-то. На работе бывает такая ситуация, не, неожиданно что-то кто-то, что-то может быть, сказал про вас, вы не получили должность или сплетни про вас ходят. Ну, вот такая вот что-то такое для молодых. Это, может быть, в институте, в школе что-то такое. Кто-то что-то сказал. прям вот подруга, может быть, близко или друг вас предали. Тоже бывает. Но это вот урок жизни. Его надо как-то пережить. Но самое главное – это вынести урок в следующий раз, когда вы будете окружать себя какими-то людьми. Ну, детей и родственников мы, естественно, себе не выбираем. А вот если это от близких или отношения какие-то личностные, значит, надо как бы лучше присматриваться к людям и как бы больше понимать, и не быть такими доверчивыми, что ли. Во главе вашего расклада карта Верховной Жрицы – это карта… В первую очередь доверяй себе, доверяй своей интуиции. Вот когда в следующий раз новые люди придут в вашу жизнь, слушайте свое сердце, слушайте свою душу, слушайте свою интуицию. Вот это главное послание этой карты. Слушай свою интуицию. То есть мы все эксперты в своей жизни. Как бы мы не ходили к специалистам, что бы нам не говорили, психологи, адвокаты, мудрые люди, это все хорошо, слушать их, но мы все равно лучше всех знаем свою жизнь, свою ситуацию. Поэтому доверяйте себе, в первую очередь. Это еще карта бездействия, не надо торопиться, надо все обдумать, посидеть. Иногда надо вот даже заставить себя сесть, и вот это вот, когда очень хочется куда-то бежать, и неизвестно, что вот судьба подготовит вам вот за эти две минуты, пока вы посидели, как бы вздохнули, глубоко вздохнули, всей грудью как бы дали. Кто знает, может быть, ушел этот поезд, ушел этот, это, но это может быть к лучшему. Кто знает, что случится с этим поездом в поездке. Вот надо иногда вот эту вот паузу взять. А еще это карта оккультных наук, это все, что связано с мистикой, с э, старо, э, астрологией, эзотерикой, э, может быть, кто-то из вас решит заняться, это главная карта во главе вашего расклада, кто-то может быть обратиться к тарологу, астрологу, эзотерику, так что это очень тоже важная карта. А в ближайшем будущем у нас замечательная карта «Рыцарь кубков». Ну, для кого-то, для молодых раков, это может быть ваша карта. Это люди молодые, люди, не достигшие возраста 40 лет, молодая женщина, молодой мужчина. Это рыбы, раки, скорпионы. А вообще, честно говоря, все, любой знак, когда влюбляются, они все превращаются в, в такие вот, в рыцари кубков, королей, или Королева кубков или король кубков, все вот в эти знаки, потому что у них в руках вот этот вот кубок, а кубок он полон эмоций, ну а любовь и есть такая одна из главных эмоций в нашей жизни, и они прям вот готовы вас как бы протянуть вам вот этот кубок с любовью, с эмоциями, окружить вас заботой. Араки это умеют, это ваша, как бы, ваша стихия. Ну, а для кого-то, может быть, в вашу жизнь ворвется вот такой рыцарь кубков или женщина молодая, человек мягкий, человек заботливый, человек, который хочет вам отдать свою любовь, свое сердце. А для тех, для кого любовь не ваша тема, это может быть какая-то очень такая приятная новость какая-то войдет. Человек кому-то предложит работу новую, кому-то предложит вступить в бизнес, может быть. Что вас обрадует? Я не знаю, у каждого свои ситуации, миллионы их. Все перечислить я не могу. Что вас обрадует? Вот это вот может ворваться в вашу жизнь. Потому что рыцарь, он прям вот вперед, как молодые, как вот тинейджеры бывают, они ничего не смотрят вперед. Так и тут вот он такая энергия. Но тут, знаете, вот очень все как бы позитивная вот эта чаша она позитивные эмоции для вас мои дорогие выпала король пентаклей ну что ж для женщин может быть это ваш мужчина вот для вам вам выпала эта карта король пентаклей это мужчина элемента земли девы тельцы козероги Козероги – ваш противоположный знак. Вот с козерогами лучше как бы вам не очень как бы связываться, потому что противоположности совершенно две противоположные. А вот, например, рыбы, скорпион – это хорошая как бы связь для вас. Земля, вода – это очень как бы замечательно. Для мужчин это может быть человек, который платит вам зарплату, который дает вам деньги. Он сидит вот с этой денежкой. Это может быть ваш начальник, может быть работник банка, может быть финансист какой-то, я не знаю, или друг ваш какой-то, который даст вам денег, займете деньги, или ваш отец, может быть, что-то такое связанное с финансами. Или это иногда карта именно отца, для кого-то кто-то какие-то советы, какие-то вопросы вы будете решать со своим отцом, тоже может быть. В вашем окружении карта э, умеренности. Старший Аркан представляет знак, за, за, за, заговаривает знак Зодиака Скорпионов. Ой, Стрельцов, простите. Замечательная карта. Вот все должно быть умеренно, все должно быть в меру вот по этой карте. Ну, э, э, не переедайте, не перепивайте. Не, не тратьте излишние деньги и в то же время не будьте излишне скупы как бы не откладывайте жадины то есть все должно быть в меру вот по этой карте вот это вот э, чувство меры она как бы одной из главных карт она как бы вокруг вас ваша стихия а еще по этой карте она как бы говорит знаете темперара по латински это, это, это латинского темперара temperance называется по-английски это уме это э, смешивать мешать что-то а что смешиваем смешиваем все с стороны нашей жизни. То есть мы же не в одной какой-то, знаете, в одном измерении живем. У нас разные измерения. У нас одно из измерений наш дом, наши отношения, работа, хобби какие-то, друзья, дети. Все, все, все вот это намешанное, вот этот коктейль жизненный. И все вот это то, что я перечислена, должно быть представлено в нашей жизни в этом коктейле в определенной пропорции. Вот тогда коктейль будет интересным. Вот тогда коктейль будет приятно пить. А если если мы где-то что-то переборщим, вот тогда уже его пить невозможно будет. Поэтому вот эта карта про то и говорит, все в жизни должно быть в меру. И э, надежды страхи, восьмерка, этому может что надежда, потому что восьмерка посохов это карта занятости. Это карта перелетов, командировок, передачи информации, работа с информацией, работа с компьютером, работа с телевидением, радио. Если вы в отношениях, это, может быть, частые поездки друг к другу, может быть, отношения на расстоянии, перелеты, постоянные звонки, постоянные переговоры какие-то. А еще эта карта называется «Стрела Амура». Может быть, кто-то вот надеется, что вас вот пронзит такая вот «Стрела Амура». Ну и ваша последняя карта королева Пентакли и пятерка кубков. Ну, вы знаете, все в одну тему, потому что, хотя карты разные, пятерка кубков это элемент воды, а королева Пентакли это элемент земли. Но тут по пятерке кубков она оплакивает потери, но так как тут королева Пентакли, я думаю, потери были финансовые какие-то. Но карта такая тоже философская, она говорит, ну не все же потеряно, две-то чаши остались, ну да, потеряли там три, Шо, что что плакать-то над пролитым молоком, или надо делать что-то. И вот королева Пентакли, она такая деятельная, она умеет зарабатывать деньги, она как бы и тратить правильно их умеет, и вкладывать, и зарабатывать, то есть ты же можешь, и все, все еще будет. Поэтому я думаю, что, что для женщин, что для мужчин, вот для женщин давайте послание, что вы вот будете вот этой королевой Пентакли, то есть деньги вы заработаете, деньги они у вас будут водиться, а бесполезно тратить, проливать слезы над тем, что уже ушло, потеряно, это бесполезная трата времени. Сосредотачивайтесь на настоящем, на будущем, и вот как бы для мужчин вам вот такая, может быть, у вас были потери в отношениях, может быть, раз, разошлись с кем-то. Э Разорвали отношения, но не плачьте, не переживайте, потому что вас ждет вот такая вот королева пентаклей. Это девательцы, козероги или женщины, знаете, обладающие ка качествами вот этих всех королевы пентаклей — надежностью, умеет деньги зарабатывать, э, такой аналитический склад ума. Все всегда вот как бы э, сказала в два часа, значит, пунктуальность, вот это вот, вот это вот все. Ну, замечательно. Давайте посмотрим на любовь. Первые три карты для тех, кто в паре. А вот он опять император у нас. Семерка мечей и пятерка пентаклей. Ну что ж, император ваш, мои дорогие, для кого-то и женщина делает что-то за вашей спиной, к сожалению. Причем, знаете, вы не думаете, что сразу там измена или что-то, потому что женщину я не вижу. Скорее всего, какие-то финансовые могут быть, может быть, затруднения у вашего императора. Император, кстати, представляет знак зодиака Овнов, я сказала, или человека такого постарше, может быть, старше вас мужчина, может быть, он должностью, и у него какие-то вот проблемы могут быть, проблемы могут быть финансового характера или со здоровьем, но он скрывает это от вас. Поэтому э, э, узнайте. А для кого-то из мужчин это, может быть, вы. Может быть, вы скрываете что-то от своей второй половины. Может быть, у вас на самом деле какие-то финансовые затруднения. Или у вас проблемы со здоровьем. И вы как бы это вот все там что-то пытаетесь провернуть э, за ее спиной, чтобы она не знала. Но все равно всегда все выходит, все, вся ложь, она всегда выходит на свет. Поэтому я бы лучше как бы честно во всем призналась. Давайте посмотрим для тех, кто одинок и в поиске. И у нас карта шестерка посохов, рыцарь мечей и восьмерка пентаклей. Но ну, я думаю, что долго вы не будете одиноки в поисках, потому что шестерка посохов это карта победы, победы, достижения. Причем я вижу, что вы активно работаете над тем, чтобы не быть одинокими, потому что карта восьмерка пентаклей это вот человек педант, человек упорно трудится. Но в данном случае, может быть, вы ходите на свидание, выходите в свет, делаете что-то для того, чтобы не быть одинокими Сидеть и ждать, когда э, подлежащий лежачий камень вода не течет, вы знаете, поэтому э, сидеть и ждать у моря погоды, когда при, придет принц на белом камере. В коне или принцесса, ваша жизнь ворвется, ничего не случится. Но вот тут что-то как бы делается для этого. Я думаю, для кого-то вот ворвется ваша жизнь рыцарь мечей, рыцарь мечей это человек элемента воздуха, весы, близнецы, водолеи, люди интеллектуального какого-то, может быть просто интеллектуальные, очень амбициозные постоянно с какими-то идеями в голове, постоянно вот все в своей голове. Может быть даже такое, знаете, саркастическое чувство юмора. Ну, давайте посмотрим про финансы для раков. Четверка кубков. Тройка мечей и восьмерка пентаклей. Ну, вы знаете, двойственная такая информация. Мне кажется, что вы думаете, что вы... Вот четверка кубков – это карта потерянных возможностей, то есть, может быть, вам что-то предлагали, и вы отказались, и вот вы теперь прямо с этим разбитым сердцем, что почему я либо не пошел на эту работу, там больше платят, я отказал, или бизнесом не занялся, или то, третье, десятое, вам что-то могли предлагать, но вы отказались, видимо, или не, не послушались, или не приняли никаких мер, ничего не сделали для этого, и вот теперь это. Но э, я думаю, что э, восьмерка Пентакли это замечательная карта. Я думаю, что вы э, там, где вы есть, если вы не использовали эту возможность, там, где вы есть, у вас э, есть возможность хорошо заработать. Потому что восьмерка Пентакли это человека-мастера своего дела. Это человека, которого рекомендуют. Вот что вы делаете, я не знаю, но у каждого свое. Это Часто мне кажется, что человек работает сам, своими руками, на себя даже, но это не суть. Иногда бывает, что и где-то работают, бывают хорошие бухгалтера, на компанию работают, и их постоянно рекомендуют плановики и все остальные банковские работники, но человек знает свое дело. Поэтому тут, кстати, педант, прям вот перфекционист. Тут э, с финансами, в общем-то, все замечательно. Но, может быть, вы переживаете из-за того, что вы отказали какую-то, вот, какую-то у вас была еще возможность, может быть, больше заработать еще, но и вы не ее, а теперь вы переживаете из-за этого. Не переживайте, потому что колесо крутится у вас.